Всем здорова, чуваки, с вами я, и, наверное, вы уже видели вот эту вот ошибку. Что же это за ошибка? Сегодня расскажу я вам. Это ошибка из-за того, что сервера Fall Guys стали переполнены. Из-за дозы хайпа в Fall Guys пришло кучу игроков, которые играли в эту прекрасную игру. Играли, играли, сервера держались, держались. Но в один момент сервера стали переполнены, и из-за этого... Приступаю ошибка с интернет-соединением. Себя тупо краштались из-за большого онлайна. Как исправить эту ошибку? Эту ошибку не... можно проводить исправить удалением и установкой игры. Если исправить, то окей, чувак, играй. Если не исправить, то придется ждать, пока компания разработчика Fallout купит новый сервера и сделает все окей. Поэтому, чел, если у тебя есть такая ошибка, не парься, все будет окей, все будет хорошо, они все это исправят. Поэтому как бы да, вот из-за краж середов получилась вот эта вот ошибка, но ну, разработчики ее уже фиксят, пытаются что-то настроить, поэтому все будет окей, чувак, не парься.